Клиент, вас приветствует робот-помощник ВТБ-банка. С вашего номера телефона была оставлена заявка на оформление кредита с выпуском виртуальной карты. Если это были, вы нажмите один. Если нет, ожидайте соединения с оператором. ВТБ-банк, здравствуйте, меня зовут Марина. Здравствуйте. Но я вижу, вы не подтвердили онлайн заявку. Так. Какие вопросы, у вас? какие вопросы у вас какие вопросы у вас ну не знаю как меня зовут например а у вас амнезия страдаете давно да только что отлично это еще сдохли быстрее